Всем привет, с вами канал Кирилла. Сегодня мы снимаем видео про Блок Страйк. Сегодня я буду играть на любой карте. Рандом. Полный рандом. Если что, можете меня добавлять. Или находить меня. У меня написано Кирилл 788. Черточка 788. Сегодня мы поиграем в зомби выживание. Как вы все говорите. Типа... Зомби выживание. Зомби выживание, прям самое крутое, что есть в бокстрайке. Ну, это я, конечно, соглашусь Она такая, ну, атмосфера минькая. Сейчас, подождите. В итоге, вот, типа, ну, она такая хорошая, типа, у нее хорошая графика. Ну, чуваки, ну, она, да, хорошая. Ну, такая себе. Ну, в принципе, она хорошая, да. Это да, вообще нормально. Вот. Сегодня я хочу поиграть в зомби-выживание на карте, ну, плайн. Ну, самая ведь первая, в общем. Ну, вот. наверное, она... везде все переполнены почему-то. Потому что там очень много нычек, которые никто не знает. А я хочу, чтобы знали вы. Вот. Ну, в принципе, вообще нигде нету. Вот где, где вот эта вот хрена там написано. Там везде заполнены сервера. Вот, наконец-то. Так. Пока ж никого. Погнали наверх. <говорит> так, где кто? Так, ага. Я тебя понял, чувак. Я уже бегу. <говорит> чувак, я тебя понял. Я уже бегу. <говорит> Опа. Кто не знает как туда залезть что так я случайно нажал В смысле че так как он так нажал реально это же как он так мог привет ну чё ты тут спрятался Блин, зависла! Я вас понял. Короче, не хотят. О, это. Опана. Сейчас погодите, ребят. Итак, ребят, я вышел на родомный сервер. Да, да, урын. Кто не знает, это такая игруха. Где, в общем... Где, короче, тут на... Короче, тут мини-игры такие. такая хорошая игруха. Вот, отвечаем. Вот. Ну, в принципе, что-то они все проигрывают. Этот давай. Ну уже! Ну давай, ты сможешь. Давай, беги, чел, беги. А, ну тут еще что-то. Эм, ты не можешь по синий пройтись? Ты что такой тупой? По синий пройдись, господи, какой он тупой. Во! Дурак. Модцы красные. Прям вообще ничего не делали. Вообще нормально. Вообще номик. Короче. Это, короче, все фигня. Если честно. А! -а, -а! What the fuck? Как они так смогли? Как, как так-то? каким образом я вообще не понял Но это конечно вообще капец как жестко как говорил сергей дружку это жестко или не сергей Дружко? ну короче все равно о о гляди-ка для какой смелый ты глянь как смелый. ты глянь как усмелый ты, ты глянь на него туалет остался один нубас что и такое с ними пресс ну как всегда нуб это нуб нуб это судьба в принципе даже до туда никак не дойдем что это за лохи такие у нас даже про это не хочет никак что это за хрень что это за хрень вот что это за хрень ребята что это за хрень вот что это за хрень почему почему я не знаю, почему. Вот, про, глянь, какой смелый. В смысле? Каким образом? Кира. Надо добавить. Какая-то она вообще такая девка. Ну, в принципе, нормальная, как бы. Ну, глянь на нее. Ты глянь, глянь, глянь, глянь, глянь. Что делать? О, о, правильно, вот этим управляй. Правильно, Кира. Молодец. Да вообще хорошо. Вот да. Чё? В смысле? Как туда пролез? -про Ах, он же первый был, точно. Понял, понял. Это, короче, отвлекательный маневр был. Это, в принципе, понятно. Леди, как надо их подмануть. Опа. Вау. Эм... Окей. В принципе, очень легко. Опа. Отлично. Значит, вот здесь пойдем. Пойдемте, ребят. Вау. Почти близко было, кстати. Ну, не судьба. Так. Ну ч ⁇ никак? Сейчас пропаркурю. Ай, да блин, последний блок. Ну, -мо. <свист> <свист> ну ладно. В принципе, привыкать. О, давай, давай, давай. Туда, туда <свист> А, ну понял. Понятно. Монатик. Кира. О, да. Красный, крутой, синий, не крутой. Ну давай, давай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. О, красава. Минус один. В принципе, так себе. Давай, давай, давай. давай. Получается, если с той стороны, то это он там, он будет. Так, ты встал? Дебил, ты где? А, он вышел. Пока. Так. Да ты дурак! Или что-то. Окей. Давай вот тут. Да ты дурак! Ч ты творишь? Ну ты дурак. Ну все, это капец. Побежали отсюда. Он дурачок! Нахрена он все типа, пожмякал? Вот такие вот дебилы меня бесит особенно. Они все время такие тупые, что их хрен... Ч ⁇ Охренеть. Слушай, ты, чувак, какой-то хорошую сделал. А! Я понял, почему она умерла. Это он те он порталы, Он те он порталы. Вот через них она, наверное, умерла. И поэтому такая хренота. Ч ⁇ Ч ⁇ за ФКшник? Это АФК? Реально АФК? Ч ⁇ за хрень? Блин, я боюсь. Ну нахрен эту хрень. И чё он стоит? Он чё, дурачок? Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет! Нет! Ну, в принципе, по так и получается. Молодец, ты прям хороший. Оп! Давай, нападай на него. Давай-давай, бери пушку и нападай. Все равно ты один. На ну, один на него. Максим Некит. Что? Как Максим Некит? Что за хрень? Почему у него два имя? Максим и Мекит Или Некит. Он англичанин. Нахрена я английского добавил. Ну я дурак. Ну я дурак. Нахрена я его добавил. Он англичанин оказывается. Да, какая нычка у него. А отра... я трахаю. О боже. Это, наверное, на YouTube нельзя отправлять. Это точно. Ну, по-любому, это точно. Мне... Меня шули. Лоу! Нахрена он так сделал? Нахрена он стал вообще где порталы? Он что, дебил? Что за хрень? Хрень. Простите. Немного так оговариваюсь. Хи-хи, стыдно. Опа, пока! До свидули. А вы продули. Дебиули. Так, давай-давай-давай-давай. Беги! Опа! Так, нет, не получилось. Значит, сейчас прижимать, я вам помолчится. Опа! Нет, ни хрена. Все-таки ни хрена. Ладно. Попробуем здесь. Оп. Оп. Ну давай вот здесь попробуем. Ну давай, не отпадайте. Че, боитесь? А, они даже паркур не могут пройти. Да, это жестко. Опа! Паркур. Давай, давай, давай. Ну и оба. Ну ладно, ладно, вы все-таки смогли оба. Слушай, ты мне наверно вот эти сейчас. Давай, беги, беги. Оба. Так здесь наверное, вот это, а с этой стороны. Ой, вот это. Здесь она не угадает. Чё не? Е! Уху! да да да да да да да да да Он да да да да да Опа. оба. Ну, какой ты выберешь? Я здесь. А теперь здесь. Ой, Уашок. Ой, Уашок. А я здесь. Опа. Опа. Оп. Ой, Уашок. Блин. подпойнуть даже нельзя. Ну, какой ты выберешь? Да это его не, не напугаешь, нифига. Зато портал близко. Какой портал? Ад! Ад, близко. Опа! Оба. Опа! Оба. Блин! Фу! Вау! Супер! Четко! О! А! Шипы! Короче, я на другой сервер пойду, я пока что поставлю на паузу. Итак, ребят, я сейчас играю на карте мини-игры блок спать и гай здесь короче надо прыгать по блокам тем которые ображаются вот тут сверху у меня их сейчас нету потому что сейчас в принципе такая хрена там когда кто-то еще не начал играть у него еще не видно то поэтому они сейчас вот кто ему умрет и будет заново начинаться игра в принципе тут очень легко здесь короче вот бокс партии вот здесь, короче, надо бегать по каждым блокам, которые обрисованы там, например, черный. Ты становишься на черный, зеленый. Ты ставишься на зеленый. Ну и так далее. Там всякие цвета есть: желтый, красный и так далее. Короче, всех цветов радуги. Вот один уже умер. Кстати, Хэулинская разработка, видите? У него такой поцарапанный вид, типа он зомби, что-то такого типа. Вот он выиграл. Такой, опа, главный мусай. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. И я надо, блин, ну я не могу так бегать, быстро. Я даже еще не нашел. Вот, видите, видите, черный. Потом он сверху красный. Потом он становится на красный. Вот да. Короче, тут такой блокс такой. В общем, если кто хотите такой же, скачивайте блок блокс, ой, блок страйк. Сейчас, ну, потом я дам ссылку в описании, если кто, если чё, хо, кто хочет заходить. Вот так вот. В принципе, хорошая игра. Здесь есть командный бой, есть маньяк, есть охотник. Тут всякие режимы, короче. Короче, все режимы из скейсгоу. Тут даже кейсы есть, как из скейсгоу, вот реально. Вот, хороший, короче. Игра. Вот, кто, вот такие вот э, скины, это значит, что он нуб. В принципе, это и так понятно. Потому что у всех скины такие, и у меня тоже такой же. Потому что я только начал играть. но это, в принципе, не такого и не обращается внимание Но некоторые могут тут вот, вот, в чате писать. Ты нуб, зачем нам с нами это жить вот это вот всякая хрень. Но видите, нубик выиграл. Так, вот. Я в стал, на блок стал. Так, вон мне там играют. Так, желтый. Вот, желтый. Вон, кстати, чувак. Чувак. Ты в видео попал. Это кто? Ремон. Можно с тобой? Ура. Так, здесь еще коричневый. Это вот этот. Вон, ремон. Привет, ремон. О, я даже на зеленом. Мне не надо даже ходить. Вау, у меня такая платформа. Вау. Задите, черный, черный. Черный! Вау. хрена себе. Я подпрыгнул. Я думал, сейчас умру, но нет. Вроде не умер. Ой, красный. Опа. Короче, здесь может один раз обман зрения. Вот рели. Капец, она рубашка. Он же дошел. Какого хрена он умер? О, я в уголке посижу. Мне тут хорошо. О, еще белый. Это мне хорошо тут. Так. Коричневый. Так. Дальше. Красный. Красный. Красный. Красный. Красный. Красный. Вон он. Те... Ремонт тоже умер. Но это нереально добежать. Но если кто-то рядом, то нормально. Вот. Вот. Ну, в принципе, такая себе игруха. Есть еще прятки, онлайн. Ну, всякое такое. Ля-ля-ля-летает, ля-летает. Вот. Зеленый, зеленый, зеленый. О, вот зеленый. Нельзя стоять тут в АФК, иначе ты умрешь, если честно. Это специально для ФКшников. Кто не хочет играть, ФК, кто в их ФК, то он будет умирать вот так постоянно. В принципе, я в своем любимом уголке, где все время попадаются те же, которые нужны цвета. Коричневый, коричневый, коричневый! Коричневый, коричневый, коричневый! Покиньте, поже, позже. Да хренте! Нахрена мы будем покидать, если мы не хотим. Мы хотим, наоборот, потанцевать под блок с этой. О, глянь на них. Силенький. Погнал. Опа. Короче, ребят, пора прощаться. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. Потому что у меня вели очень мало подписчиков. Так что, пожалуйста, поддержите меня подпиской. Мне это гла главное. Вот, все, давайте. Всем удачи.